Сегодня мы с вами приехали в город, который у многих вызывает различные стереотипы. Откуда вообще начинать смотреть Грозный? Конечно, с его сердца. Сердце Чечни. Это крупнейшая мечеть России и Европы имени Ахмата Кадырова. Мечеть выполнена в османском архитектурном стиле и вмещает до 10 тысяч человек. Сама по себе мечеть уникальна. Ее наружные стены отделаны редчайшим мрамором, травертином. Внутри для декора использовали белый мрамор. Расписывали мечеть лучшие турецкие мастера. Внутри установлено 36 люстр. Их уникальность в том, что они своими формами напоминают святыни ислама. 27 из них имитируют мечеть в Иерусалиме. В 16 километрах отсюда, в небольшом соседствующем городке Аргун, вы найдете мечеть сердца матери. Уникальность и особенность мечети в том, что она выполнена в ультрасовременном стиле. Минареты башни выполнены не в традиционной круглой форме, а в в виде трехгранных стел. Ночью для подсветки мечети включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов.